Всем привет, дорогие друзья! Сегодня речь у нас пойдет не столько о ножах, сколько о том, как вычислить админа паблика, если он тщательно блюдет свою сетевую анонимность. Выбираем среднестатистический паблик, где не указан администратор сообщества. Нам очень интересно узнать, кто же оставляет посты от имени администрации. Понятное дело, что бывают посты с предложенными записями, где то может быть указан автор или же не указан. Дело это глубоко ситуативное. Важно поймать, кто конкретно рулит указанием авторства и добавлением непосредственно подписей к чужим, может быть, предложенным постам. Или, как в данном случае крайний, Крайний пост, крайняя запись, парочка роликов от наших подписчиков. Нам очень интересно, кто мог это написать. Соответственно, для того, чтобы вычислить предполагаемого на 99% админа паблика, рекомендуемый способ просмотреть записи от имени сообщества или же комментарии от имени сообщества и найти прикрепленную gif анимацию GIF-файл к этому непосредственно посту. Это я уже сделал. Запись от 30 октября 2015 года, запись от 2 ноября 2015 года и 28 октября 2015 года как раз очень удобно содержит GIF-анимацию. А мало кто знает, что Прикрепленная GIF-анимация сохраняет за собой ID э анкеты, которая загружает этот файл. Если его открыть в новой вкладке, появился наш Сатана, нас интересует строка <coughs> адреса. Мы убираем все, что после нижнего Подчеркивание и док заменяем на ID. Хоп. У нас появляется первый предполагаемый админ сообщества. Ну, здесь, конкретно в этой записи, откуда брали гиф-анимацию, автор-то указан, это некто Даниил Кузнецов, а прикрепленная ГИФ-анимация, которая могла быть добавлена только администратором сообщества, ведет на другую анкету. Поэтому выборку не будем считать репрезентативной. Нам нужно перепроверить. Запись школы ножевого боя Толпар в городе Перми прокомментирована определенно администраторам сообщества, то есть вот этот репост был прокомментирован живым человеком. И эта гиф-анимация была добавлена 100% только человеком, который имеет доступ к, администр... к администрированию паблика вот этого вот ножевой боец. Гиф-анимация имеется, она рабочая. Открываем в новые вкладки. Смотрим на адресную строку и убираем все, что после нижнего подчеркивания addoc заменяем на id 2 из 2 опять та же самая страница ну для пущей уверенности перепроверим на третий гиф-анимация Открыли, убрали, заменили Док на три из трех. Как говорил Киселев, совпадение? Не думаю. А, могут посыпаться вопросы, ну, это человек мог найти администратор совершенно другой найти гифку, поиском и ее прикрепить. И так случайно попало 3 из трех на одного и того же человека. Показываю вот эту гифку, которую точно загрузила вот это вот мурло. Я добавляю к себе. Смотрим мои документы. Вот она. Ядерный взрыв. Река. Точка. Гиф. Удостоверимся. Точно она. Откроем в новой вкладке заменим док на ID а все что после слэша уберем попадаем на мою страницу то есть если бы человек поиском искал давайте еще разочек просто вот для полных долбоебов объясню документы ищем какого нибудь котика о, стесняшка. Откроем ее в вкладке дополнительный. Заменим док на ID. Мы получаем некую девушку Оксану, которая очень любит котиков. Соответственно, мы этого котику-стесняшку добавим в мои документы. Посмотрим. Кого же теперь поведет страница на меня. Надеюсь, у вас не осталось сомнений, кто администрирует конкретный паблик и как вычислить говноеда, если вдруг у вас к нему возникли вопросы. А вопросы конкретно администрации вот этого паблика Скорее не к администрации, а к руководителю школы, в которой он представляется сегодня, имел несказанное удовольствие пообщаться. А, сейчас покажу. Спрашивают, ты админ от помойки? Нет, не я. Я тренировался. Толпаре. Вот к толпару остались нераскрытые вопросы, которые мы будем уже в другом порядке обсуждать. Всем счастливо, всем до новых встреч!